Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Это уже 69-й день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту каждый день по 25 долларов. Цель этого эксперимента заработать на Mercedes CLA 117 Сегодня в видео я вам покажу все свои сделки за вчерашний день, покажу, сколько удалось заработать, также разберем монету, в которую я сегодня буду инвестировать. Поэтому смотрите видео внимательно, будет много полезной информации. Первую свою сделку я открываю по монете эфир, в стакане спота вижу крупную плотность, и до этой плотности рассчитываю словить некое движение на понижение. Вот та самая плотность. По графику у нас нету никакого там сильного уровня поддержки или сопротивления. Есть вот такой вот небольшой уровень. От этого уровня мы раньше отскакивали на понижение, также отскакивали здесь и здесь мы видите, также отскочили на повышение. Поэтому вполне было логичным именно открыть сделку здесь на понижение от этой заявки и рассчитывать слои движения, я не знаю, ну хотя бы там на пол процента, один процент. Такая была неплохая ситуация, но плотность полностью разобрали и как только Эту вот плотность, видите, было на 500 монет Как только плотность эту полностью разобрали Я уже решил просто выйти по рынку Потому что, как бы, ожидать какого-то дальнейшего движения вниз я уже не хотел Незачем прятаться, поэтому пересиживать в этой сделке мне также не хотелось Если посмотреть по дневнику, эта ситуация выглядела примерно вот так Можно, конечно, было уже стоп-лос не переносить и выжидать какого-то движения Но, опять же, мне незачем было прятаться Поэтому в этой сделке я потерял 1 доллар 20 центов Следующую сделку я открывал по инструменту инч эту же идею я уже опубликовал в телеграм канале поэтому переходите в телеграм подписывайтесь если вам будет нравиться такой контент то конечно своих идей я буду публиковать намного больше здесь я расписал что по ситуации в стакане спота мы видели крупную плотность я заходил на разъедание этой плотности и в пробой небольшого такого уровня сопротивления ожидал увидеть движение к нижнему уровню и потенциал примерно в этой ситуации был 0,752%. 2 процента поэтому я это все уже описал в телеграм канале и после я уже выложил результаты по этой сделке теперь давайте посмотрим что здесь у нас было Да, появилась та самая крупная плотность и скажете почему ты всегда заходишь грубо говоря на отскок от плотности а здесь ты заходишь уже в разбор этой плотности какой-то активности стакане я ребята признаюсь не видел я видел то что единственное у нас биток летит вниз эфир летит вниз все монеты полетели только он инч почему-то не полетел а вон инч единственное что держало это только эта заявка поэтому после разбора этой заявки можно было ожидать и движение уже к нижнему уровню поддержки поэтому здесь все так и происходит конечно некоторое время тут цена у нас долбится на этом месте но все-таки потом эту заявку уже разбирают и цена улетает на понижение также была небольшая коррекция к этому уровню ретест этого уровня после чего у нас уже вот как вы видите немного увеличились объемы и цена уже хорошенько начала улетать на понижение часть позиции я начал фиксировать сеткой конечно надо было скорее всего просто брать и переносить постоянно стоп-лосс за пятиминутную свечку так скажем вытягивать максимум ситуации но мне почему-то показалось, то, что так будет более логичным. Итого, в этой сделке часть была зафиксирована у меня по таким вот лимиткам. Часть была зафиксирована, опять же, по лимиткам, которые еще находились пониже. И остатки уже были зафиксированы по стоп-лоссу. Итого, ребята, в этой сделке было заработано чистыми плюс 70 долларов. Вот как эта ситуация выглядела у нас. Если смотреть уже через дневник трейдера. Здесь мы заходили, здесь фиксировали позицию. И здесь уже были закрыты остатки этой позиции. Плюс 70 долларов к нашему депозиту следующая сделка у меня была открыта по инструменту это в стакане спота я вижу относительно крупную такую плотность на 21 тысячу и принимаю решение здесь зайти в шорт от этой плотности также если мы на графике с вами обратим внимание что-то похожее на предыдущую ситуацию по One inch есть такая вот крупная плотность есть у нас небольшой такой вот уровень плюс у нас движение вниз небольшая коррекция я ожидал увидеть примерно такое же движение вниз вот к этому вот нижнему уровню поэтому тут все выглядит неплохо ожидалось какое-то вот движение вниз, было скопление вот этих вот уровней, но как бы эту заявку у нас, смотрите, вот со стакана спота резко начинают убирать, вот, ее убрали, поэтому принимаю решение просто перенести стоп-лосс уже максимально низкое место, если получится вытянуть движение, как бы за если не получится, уже хрень с ним, это вот тут движение вниз не пошло, цена дальше улетела на повышение, в этой сделке я потерял минус 18 долларов, эта ситуация выглядела примерно вот так, это очень хорошо, то, что мы так быстро отступились, потому Потому что дальше цена у нас улетела уже на повышение следующая сделка была открыта по инструменту эфир и здесь все точно так же как и в предыдущих ситуациях чего-то сверх естественного по тех анализу здесь вообще нету а здесь есть только такая вот знаете как бы наклонка и от этой наклонки я захожу в, в стакане спота видим крупную плотность от этой плотности рассчитываю словить какое-то движение вверх все грубо говоря так и происходит цена конечно подходит половину точнее одну треть от этой плотности разбирает я еще добираю в этой позиции цена как бы улетает сразу на повышение также сверху у нас есть наклонка но эту наклонку мы не пробили и сразу пошло движение вниз потому что биток начал вкатывать вот если доминация у битка просто все монеты летят за битком и торговать грубо говоря невозможно и того как вы видите здесь у нас начали разбирать эту плотность и я принимаю решение когда уже осталось буквально 5-10 процентов от этой плотности перевернуться плюс еще добавится в эту позицию уже на движение вниз тут все-таки есть знаете небольшой такой уровень сопротивления, в пробой которого я и заходил. Но, во всяком случае, тут не стоило ожидать какого-то хорошего движения. Да, цена улетает нас на понижение. Также рисую нижнюю наклонку и начинаю переносить стоп-лосс, потому что какого-то движения вниз, ну, не знаю, я даже душой не чувствую, что можно поймать. и того остатки этой позиции были закрыты по стоп-лоссу. И в этих вот двух сделках с переворотом было потеряно, ребята, 1 доллар. Дальше, короче, какая ситуация. У меня не записываются вот эти вот сделки, вот эти вот жесткие сделки. Вы скажете, да, возможно, ты их специально не вставил, но, блин, вот так вот все произошло. Тут я заходил, короче, ребята, на движение вниз. Если вам показать по ситуации, там была голова-плечи. Опять же, я рассчитывал словить и, и потенциал. Многие ребята также я видел в телеграм-канале, в чате писали то, что вот то ли фигура отработает, то ли получится движение вверх. Опять же, я рассчитывал словить фигуру, но у меня тут какого-то хрена не сработал стоп-лосс, хотя и в настройках все было выставлено верно, поэтому я уже решил, ну естественно, тут добавляться в позицию и отступиться уже на уровне. На уровне я принял решение уже перевернуться и словить движение к верхним уровням. Как вы видите, тут максимально грамотно все отработано и одной сделкой я просто, вот один к одному, да, тупые сделки, да, признаю, но такие сделки у меня тоже вот оказывается существуют, без этого никак, хотя вот здесь вы видите все грамотно, если минусик там 15-18 долларов, то плюсик у нас и 70-122 доллара, все замечательно, а там я не знаю, ну просто вот с, не сработал стоп-лосс, плюс я зашел как я помню 50-м плечом, потому что по той монете я когда-то торговал, ставил 50 плечо, забыл его убрать и короче с риском не был перебор, короче, такого лучше не делать. Итого за 22 число было заработано 319 долларов и эти сделки у меня также, ребята, были уже вообще не записаны, это я торговал ночью и и тут что-то комментировать вот прям даже не хочется, потому что тот же эфир, смотрите, там стояли плотности, но эти плотности просто то уберут, то разберут. Если разберут, никакого движения не идет. Короче, я не знаю, что это было, и просто сидеть вот торговать. Вот, смотрите, тут заходил в лонг, плотность разобрали, все, хотя дальше цена улетела в шорт. Дальше, целор, то же самое, заходил здесь в шорт, стояла плотность, пошел вверх удар минус 44 доллара, то же самое по инструменту NIR, то есть тут было все примерно вот такие вот тупые сделки, плотности убирали, подставляли, девушка тоже вчера сидела торговала, вообще ни хрена не получалось, единственная нормальная сделка была только вот по ГЛД, это здесь я заходил в пробой этого уровня, вот тут довольно-таки хорошо смотрится, вот цена у нас шла на повышение, тут скопление у нас нескольких уровней, вот у нас максимум, да вот у нас этот уровень, и даже если мы обратим внимание там на часовик, Насколько я помню, там также был очень хороший уровень Вот, вы видите, очень хороший уровень И скопление этих уровней Поэтому я ожидал какого-то хорошего движения вверх Но движение вверх не пошло Как бы там, да, на стопах Был такой небольшой импульс Но это вообще не тот импульс, который я ожидал Вот здесь был вход И здесь я уже фиксировал позицию как бы Там еще стояла крупная заявка лимитная Поэтому я уже от этой заявки отскакивал И получилось вот заработать там 37 долларов Итого получается за сегодняшний день Всего лишь приз Плюс 3 доллара пока что. Ну, за 2 дня плюс 320. Вот, ребята, такая вот ситуация. Теперь давайте вам покажу монету. Вам ее ни в коем случае сразу скажу не рекомендую, потому что это такая высокорискованная монета, я бы сказал. Но с большим потенциалом. Это примерно 5-10 иксов. Если мы посмотрим относительно к доллару, цель, по которой я бы хотел фиксироваться, да, это примерно... Уже 300%. Это вот этот вот максимум. Да, конечно, по этой монете я буду ждать примерно 0.6. Не уверен, конечно, вообще не уверен, что такое будет, потому что не на многих биржах эта монета есть. Если смотреть по Binance, она есть только к BTC и к эфиру. Поэтому сегодня я покупать эту монету буду на бирже Gate. Если вам простыми словами объяснить, для чего это надо, это монета для аудита каких-то протоколов и смарт-контрактов. Это таким простым языком. Вот если вы выпускаете какое-то приложение, оно должно пройти некую проверку. Поэтому это, грубо говоря, для таких же целей, только уже в криптовалютном рынке. Ставили пароль, теперь копируем количество монет, переходим на CoinMarketCap и здесь добавим эту транзакцию. Добавили эту транзакцию, всего заинвестировали 1725 долларов за 69 дней, в плюсе пока на 200 с чем-то долларов. Более подробную информацию вы, опять же, сможете найти в телеграм канале По графику вам что-то говорит, вот, ребят, даже не знаю, есть ли смысл. Начался у нас рост по этой монете, когда она только вышла. Понятно, все монеты 2017 сегодня годах росли, но начался этот рост примерно с 4 декабря. Если здесь также отметить это значение, мы уже скоро подходим к этой отметке. Если на самом деле биткоин 70-90 тысяч уже в этом году, то возможно эта монета также полетит. Как говорится, всякий шлак летит, когда у нас альт сезон. но посмотрим, что будет. Во всяком случае, эту монету мы уже даже видели в 2018 году э, около 1 доллара, поэтому вполне реально то, что даже по этой монете можно и в этом году ожидать такого роста. Но, опять же, если обратить внимание на график биткоина, находимся просто в днище. Вот я люблю покупать на дне, уже сколько раз говорил, но не от того момента, конечно, да, то, что эта монета может вообще обвалиться. Поэтому будьте готовы, то, что если монета обвалится, вы можете потерять, и, конечно, очень много своих сбережений. Конечно, этой линии явно не будет, да, потому что тут уже в минус это я так образно нарисовал. Но вы должны быть готовы к тому, что если цена начнет дальше проваливаться, а сейчас у нас есть тут хороший прям уровень поддержки, то вполне вероятно, что можем намного ниже улететь но ну, тут прям лететь в дно ну ниже дна уже теку вот тут если максимум лететь это вот минус 63 процента но вы должны во всяком случае быть готов когда вы инвестируете можно потерять все свои сбережения я лично уже морально смирился то что вот я захожу в эту монету я уже потерял 25 долларов если будет хороший вот выход вот с этих вот накоплений, а тут объем, объемы просто огромнейшие ребят вот Огромнейшая консолидация, рано или поздно, как я считаю, должен быть выход с этой консолидации. Опять же, если будет выход, это вот плюс 700%, поэтому даже к битку, я считаю, можно покупать не финансовый свет. Думайте своей головой, эти зарисовки я, конечно же, оставляю, чтобы потом уже в будущем сравнить, отработали ли наши стрелочки или не отработали. Вот, ребята, всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, это видео для вас было полезным. Поставьте обязательно лайк, напишите любой комментарий, если кому-то видео не понравилось, переворачивайте экран и с другой стороны также ставьте свои лайки. Не забывайте поддерживать канал даже таким образом. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита и всем пока.